Приветствую вас, мои беговые друзья, с вами Олег Факеев. Я сижу в бандане Грута 2017 года. Это был особый груд для всех, и для меня в частности. Для меня по нескольким причинам. Во-первых, я хотел получить лесу. Я понимал, что для этого мне нужно тренироваться. Я тренировался не очень сильно, и должен был сложиться ряд факторов. Ну, во-первых, я должен был меньше болтать на трассе и снимать видео, больше бежать. Во-вторых, я должен был меньше волочиться с девчонками. Что я люблю делать во время пробежек. Не собирать ягоды. Короче, не тратить время по пустякам. Быстро проходить все чекпоинты. И тогда у меня был шанс, где-то, не знаю, там, за 15 минут до отсечки лесы пройти финишный створ. Я очень этого хотел. Но все помнят, что в 2017 году погода внесла просто гигантские коррективы. Ну, во-первых, эта трасса стала в один круг, она стала новой. Если в 2016 я пробежал 102 километра за 14 с чем-то часов, там, или 14.40. Собственно говоря, из этого я делал расчет, что я смогу пробежать трассу и уложиться в лесу, в которой отсечку дали, там, чуть-чуть больше. Вот. Здесь трасса пошла по диким лесам, по болотистой местности, лесные реки. И, надо... и в тот год погода была ужасная. Вся весна была... Жидкое неправильно, а мокрое тоже неправильно, дожди, влага. В общем, короче говоря, это было нечто, это было нечто. Я надеюсь, что такого грута больше никогда не будет. Мне было э, обидно за тех э, бегунов, которые первый раз вышли на сотку, посмотрев мои видео, предыдущие, понимая, как хорошо сухо бежать, какие шикарные трассы, а там люди ввязли по грязи, в, в, по колено, по пояс в грязи, в болотах, и я решил собрать в одном коротком видео все фрагменты этого грязного трейла. Вот в этом видео, которое вы сейчас будете смотреть, вся грязь грута 2017 года, которую я успел заснять. И надо сказать, что в какой-то момент я просто перестал ее снимать, потому что понимал, что если я выложу такое видео, то больше никто так не поедет, кроме отдельных любителей жести. Я надеюсь, что такой груд больше никогда не повторится. Но это зависит от погоды. и Посмотрите это видео, вы должны понимать, к чему вы потенциально должны быть готовы, когда отправляетесь на эту дистанцию. Вот Первое испытание. В этот раз я понял, что они будут переобуваться, в смысле снимать. Просто я иду. Блин, ноги будут мокрые. Здесь стало гораздо глубже. Я догнал Владимира, он соточник, первый раз бежишь сотку? Голден Ринг, да. А вообще бегал сотки, да? Есть такое. Понятно. Ну что, вот здесь, вот она закузи. джакузи. Жалко кроссовки, блин, жалко, жалко кроссовки. Здесь глубже, здесь уже можно плавать в этом сезоне. Яга-муха! Что такое? Мокра! Мокра! Мокра! Мокра, мокра! Опс! Опа! Но, ну, с другой стороны, ножкам приятно! Сейчас как эту воду всю из них выключить. Ну, как говорится, когда ты должен стать, сделать это первый раз и стать а мужчиной. мужчиной, да! В этом году второй брод гораздо круче. Вот так он выглядит. Есть кого заснять? Да. Сказать, вот мне вот по столько, блин. Э, хорошо, я не самый. Мама! мама! А, а, а. Что это? Я, я поднялся на носочки Ой. да? Ой. Ну вообще хорошо, опустила. Да ладно, не холодно. Планы на пряжку тают с каждой вот такой гигантской лужей. А ведь в прошлом году здесь была хорошая лесная дорога. И в прошлом году было всего лишь два брода до этого участка. А здесь я уже сбился со счета, сколько раз пришлось окунаться в грязь. И народ реально падает в лужи. А что происходит после луж? Все выбегают с мокрыми ногами и земля стекает все на землю, и вот она такая скользкая, поэтому мое решение начать с ламонных спидкроссов было вполне разумным для этой погоды и этих условий. Вот Golden Ring. Впереди меня безу... бегут чистые ножки. Мои же? Да? Ха -ха, а чьи же еще? Не мои же! Белоснежный, просто! А да, вот так вот, ножки разъезжаются, потому что все здесь сырое, водища, как я люблю говорить, хренища и прочее, ну вот-вот-вот, в прошлом году просто нормальная сухая дорога здесь была. Ах, и это еще не все ведь. Это вот новый участок, состоящий практически для соточников из грязи. Вот таких повальных деревьев. Опа, ой -ё. И опа, вот таких вот болот. Поэтому как здесь с темпом 7 минут блять, на километр... Передвигаться я, честно говоря, не знаю, но есть люди, которые знают, вот которые это сделают, но это не я. Видимо, мне надо, как говорил Михаил, тренироваться побольше. Ой, ёпорсте, вот опять. Я уже смирился с тем, что хожу по воде. Сейчас я практически смирился с тем, что хожу по грязи. Вот же, блин, навесили грязь. Ну вот. Нажимая мои спидкроссы разъезжаются. Кстати, я в каком-то болоте потерял гамажу. Вот здесь есть, а здесь нет. Жалко. Обидно малость. Хорошие были, гамажи. Ну вот, например, вот, только закончилась. Одна грязка, пришла вторая. тоже достойно чтобы заснять. Смотрю, какая маленькая грязища, а за этой грязищей большая говнища. Ну, то есть, на самом деле, нехорошо так о природе. Но, блин, как мне нравились сухие лесные дорожки. И, как я уже говорил, сначала я смирился с тем, что я иду по воде. Сейчас я смирился с тем, что я иду и по грязи. Причем тут в принципе, понять, где ты можешь выгадать, ну, нереально. Вообще, вот все слева бежали. Про какую-то болту говорили, что надо слева бежать. Может, туда надо? В этом, я, честно говоря, уже не помню. Вот тут все смешивается. Миша, до которой ты раз сметил, все хорошо знает. Он говорит, здесь слева, там справа. У него как от зубов отлетает. А ты прибежал и не помнишь, то ли слева, то ли справа. Вот все бежали вот здесь. Наверное, здесь и надо. Видите, вот как-то видно, что тут основная масса месила. Хотя вот, месили по центру, а потом по краю. Ой. О, ну как, как, какая пряжка. Михаил, может надо было 14 часов для пряжки сделать. О, холодненькая. Ой. Ну вот, вроде можно было и бегом, но как-то не бежало вот здесь. Ну вот, вот, вот, вот, вот, так вот, здесь, вот, так вот, Блин, надо вот, так вот, ноги показывать, да? Ножки, конечно, освежаются, а тут ничего не скажешь. Вот такой вот выходишь, вот с такой копной на ноге. Кстати, на самом деле, реально, эти гетры помогают. Я гетру потерял в каком-то болоте. Маша такая внимательная, она заметила отпечаток следа, вы видите, это решеточка Соломона, это не простая решеточка, это моя задница отпечаталась, потому что я зацепился за это дерево, встал вот сюда, у меня нога ушла, вот, ну вот постолько она ушла, вы видите, поскольку, и я лупанулся с задницы прямо туда, вот так вот, это цена это пряжки, слушай, Тут есть дерево, и по нему народ проходил. Он забирался на дерево, но рядом... ну, тут вязко все вообще просто. Да? Дерево, потому что там явно такая вязанина. И не грохнуться. Если грохнешь здесь, это пиндык будет. На самом деле, после такого количества грязи, уже вроде как бы и не страшно, что ты в нее лупанулся. Перед Машей неудобно, конечно. Так, честно говоря. С другой стороны, если бы она была впереди, что ее могла ждать такая участь, а я, типа, может быть, ее как бы от этого избавил. Да, здесь, короче, очередное препятствие. Вот мы на этом берегу с Машей, а нам на тот берег. И здесь очень глубоко. Но есть у этой глубины плюс, потому что мы помыли свои ножки от грязи. Вот реально. И там дна нет, правильно, да? По колену ушла, и там дна нет. Блин. Засада, засада. Ладно, сейчас будем искать обходной маневр, тактику мы изучим. Маша готовится, я уже здесь, вот так вот. Казалось, что здесь гораздо глубже. Да. Вот, на самом деле, сейчас мы перейдем аккуратненько вдвоем, за, за, за ручку. Когда вы видели вот это вот, и вот там вот, вот там вот так же примерно, ничего не осталось сказать, как пип, вот так. И проходим вот здесь вот такой уровень облака отражается там ниже там кто-то бежал мы пытаемся вот здесь это типа бочина по ней пройти опа ахаха аккуратненько вообще тут очень вообще очень опасно здесь бежать с одной рукой потому что всегда надо иметь возможность подставить Ну, чтобы вы не подумали, что на этом трейле одни болота, надо сказать, что здесь есть нормальные тропинки. И после трейла мы вышли, и очень приятно бежать. Сухо, дорожка нормальная. Тут даже ежевику можно пособирать, в принципе. Но, но у нас уже нет времени на это. Вообще нет. Да. Самое интересное, что в общем силы есть, а времени нету. А, опять что ли? Только я сказал, что здесь нормально. Сглазил, бляха-муха. А у меня уж ножки высохли. Так, ну что, да. Ну, значит, значит это болотный трейл. Это болотный трейл. В этом году в этом году Golden Ring это болотный трейл. До еды еще одна, еще одна. Вперед, как обычно, Александр. Да, так вот. есть тут альтернативы особой вроде как бы нет. Ну, хочется, конечно, найти кочку. И это, и это не показное видео. Это, это реалии. Вот так здесь. И чавкаешь. Только, только, блин, подсохла обувь. И опять. Но зато я научился... А, блядь! Ёпорос Я хотел сказать, что я научился не снимать кроссовки, ходя по воде на трейлах. Это очень большое... Как сказать компетенция полезная вот такой он непростой был самый грязный болотный крут